я смогу в этом году убрать лишний жир много лет стараюсь. Принимайте препараты от сахарного диабета второго типа. Мне помогло избавиться от лишнего веса. Я каждый день кушал каши, смешивал гречневую с рисовой. И перед началом еды съедал 100 грамм. Если съедать 100 грамм рисовой гречневой каши, смешанной между собой с солью, без хлеба, то на протяжении 2-3 месяцев 10-15 без спорта. Проверено вот 100%. Всем до сих пор нет. То есть не, не каждый день, но так, 2-3 раза в неделю обязательно кушаю такую кашку. Александр.